Всем привет! С вами атлет на канале Начинай. и я сейчас я сейчас буду такой челлендж проводить. У меня есть вот вот такой этот молоко и чипсы. Это не реклама и вот что я хочу. Есть же там сухой завтрак типа такой завтрак вместо него я чипсы хочу делать вместо него и попробую как и мы с вами сейчас это сделаем Вот я уже открыл и сейчас это молоко буду добавлять и посмотрим с вами что из этого получится вот смотрите все я добавил но не все я добавил потому что я не уверен что это будет вкусно но я попробую сейчас я сейчас а, Сейчас, наверное, ложку возьму и буду пробовать. Большую ложку, наверное, возьму. Как хлопья ешь, же, с ложкой кушаю, я тоже. Вот я ложку взял и сейчас буду пробовать. Это... Н не называйте меня так, как вы подумали. Это я делаю лично для моего канала, для контента. Мой канал, чтобы развивался, чтобы выходил на популярность, в трендах выходил. Я так делаю и буду делать. Так что меня строго не называть, пожалуйста а я начинаю и вот надо сперва смешать вот я смешаю как мы сухой завтрак едим по утрам вспоминаем так же и делаем здесь а. вкус пахнет Целый вкус, наверное, я убил. Сейчас попробую. И расскажу я вам, что из этого получилось. Что из этого. Вот, кушаем, ⁇ -мо ⁇ Мне даже не хочется... <coughs> Мне даже не хочется это кушать, ⁇ -мо ⁇ может собакам но ради контента надо это делать и ради вас а вы поддерживайте меня лайком кто не подписался подпишитесь давайте. я жду вас а я буду есть эту пока вы там смотрите на меня а я вот эту Кашу кушать. Кашу. Неприятно, конечно, но я буду. Знаете что? Это немного, немного, но потеряла свой вкус. Я так ем. Как будто я чисто вот тут кушаю. Вот тут кушаю. Не замечаю этих тех А так прикольно кушать. Да? Ну я вам не советую это кушать. Это лучше собакам и Лучше. Но я все это вот скушай ради вас я верю в вас что вы поставите мне лайки и подпишитесь давайте а я кушаю mm. ну есть чуть-чуть Вкуса есть. Вкус вылезает потихоньку. Чуть -чуть. Но все же это как вода. Ну я кушай, кушай. И давайте ради, ради вас. Это, знаете, неприятно так кушать. Как-то я сюда чипсы открывал, и как-то я сюда бросал, ело Мне так жалко было этих чипсов, но они оправдали. Хорошо повели. Они не потеряли вкус, во-первых. А во-вторых, они хорошо даже идут. Я вам так скажу. Они хорошо идут. Давайте, я кушаю, если кто кушает, но не эту кашу кушает, что-то другое, то вам тоже приятно. Давайте. Что из молока сделала? Это чипсы сделал из молока он сделал. Смотрите. Но сейчас я буду выпивать и расскажу свое мнение. Свое мнение. Я, я ель как вот эту выпил. Это как знаете, езжем это шорпо, это как шорпо, я выбрал. Но это, если кто-то заметит, то это неприятно. Так, кушать. Еще чипсы добавлять. Ух, я такого вам не советую. Ещё хорошо, что я оставил немножко чипса, вот. Сейчас я вам покажу. Я могу эти чипсы скушать и сравнить. Вот эти, которые я ем, они вкуснее, чем в молоке. Так что не делайте так. Это просто ради челлендж. Я сделал и ради канала. Давайте. С вами был Атилет. Вы на канале Атихай. И я с вами прощаюсь. Но ненадолго я буду еще для вас много-много видео снимать. Так что, всем пока и всем удачи.